Мам, а где? На подоконнике. Мам, там нет, я... Между копилкой и сухоцветами. А... Мам, ну нету. Сука! Я сейчас встану и найду. Иди! Вот это что? Что, блять, вот это? мама где мои трусы мама где мои носки мама сосиски где В пизде мои наушники где хайлайтер мама мы с братом родные или одноутробные мама когда у человека постоянная эрекция в мире все меркнет мусор выкинешь не дай бог ты его не выкинешь. хорошо ну я пошел. Сука. Амстер... А мусор.